Всем привет! Вы на канале UAD и с вами, как всегда, Бакуменко Антон. В прошлом видео уроке мы с вами разговаривали о фигме и я рассказал, как сделать эффект глаз-морфизма. Сегодня же я хочу поговорить о голографическом эффекте в данной программе. В итоге у нас получится вот такой результат. Итак, давайте начинать. Первым делом мы должны создать фигуру. Какая эта фигура будет, неважно, будь то квадрат, круг, многогранник, треугольник, звезда или еще что-то. Я для себя создам обычный квадрат со скругленными углами. Итак, наша фигура готова. У меня есть подобранные цвета. Их номера я вставлю в описании к видео, если вдруг они вам понадобятся, если вам понравились именно эти цвета. Мы выбираем фигуру, переходим в Fill, открываем цвет и вместо Solid мы ставим Radial, то есть радиальный круговой градиент. У нас здесь 8 цветов, значит на шкале градиента надо сделать 8 отметок. Итак, 8 отметок готово. Теперь их нужно переразместить, чтобы они были примерно на равном расстоянии. Итак, мы их разместили. Теперь у всех данных отметок на цветовой шкале нужно непрозрачность вывести в 100% просто перетягиваем ползунок вправо, у каждой выбираем, перетягиваем. Итак, теперь они все непрозрачные и можно накладывать цвета. Для этого мы берем пипетку и выбираем наш цвет. Если же вы хотите подобрать свои цвета, то воспользуйтесь цветовым полем, просто передвигайте ползунок к тому цвету, который вам нравится. Первый этап завершен. Градиент расположен. Закрываем его и делаем еще одну заливку сверху. Открываем эту заливку и выбираем здесь Angular. Здесь нужно сделать также 8 отметок и переразместить их, чтобы они были на примерно равно удаленном пространстве друг от друга. Также включаем всем им непрозрачность. И здесь общую непрозрачность выкручиваем также на 100%. Открываем снова цветам. И каждый второй цвет мы красим в белый. Нажимаем на него и перетягиваем вверх. У нас получилась с вами вот такая вот зебра. Теперь мы выбираем в общем градиент. То есть слева нажимаем, вот у вас три палочки появляются, нажимаем на них. Далее Ctrl-C, Ctrl-V мы продублировали его. Выбираем снова первый, открываем его, и Blend Mode мы меняем здесь на Difference, а второй Blend Mode у второго градиента мы меняем на Screen. И получается вот такой вот интересный градиент. Но здесь слишком много цветов, получаются очень резкие переходы, и нам надо это исправить. Для этого мы переходим обратно в слой с градиентом цветов, так, фигура выбрана, значит, открываем градиент. У нас здесь, как видите, появляется живая шкала с этими цветами. Что нам надо сделать? Это потянуть за нижний край, чтобы увеличить между ними пространство и было меньше цветов видно на нашей фигуре. То есть не все сразу, а они как бы плавно уходили за фон. Так, здорово. Теперь мы облегчили, в принципе, наш градиент, он стал легче. Нету перегруза, как было в начале вот здесь. То есть вот такого сильного перегруза нет. Мы его растянули. Здорово. Теперь смотрится намного лучше. И завершающим этапом будет это наложение шума на, наш, на нашу фигуру с голограммой. Для этого мы будем использовать плагин под названием Noise. Если у вас его нету, то перейдите в Home. Далее Community. И сверху в Search Community напишите Noise. Далее перейдите в Плагины. И вот он Noise Effect. То есть вам его надо просто будет установить. После установки заходите обратно в ваш файл. Открываете меню. Переходите в Плагины. И вот у нас Noise Effect. Итак, мы выбираем нашу фигуру. Открываем Plaggins Noise. И здесь можно уже ничего не менять, просто нажимаем «Ок». OK. Закрываем эффект, у нас создался шум, мы растягиваем его по формату нашей фигуры, даже если он выходит слегка за края, ничего страшного. Итак, сейчас он очень сильный, во-первых, нам надо способ наложения поменять на перекрытие, оверлей, и поменьше сделать его э, видимость, поэтому непрозрачность ставим на 10%. И как видите, он у нас остался, но он уже не такой сильный, его практически не видно Ну и давайте доработаем до итогового варианта Мы берем еще раз квадрат, рисуем его Нажимаем Shift-X, чтобы сменить заливку на обводку Справа строк обводка меняем на черную Толщину ставим примерно, наверное, давайте 3 поставим Нет, 3 это много, давайте 2 поставим так, мы нарисовали квадрат и скругление его углов поставим на 26. И внутри нам надо просто написать фигма. Далее фил меняем на черный и размещаем ее посередине. Вот и все, голографический эффект в программе фигма готов. Надеюсь, вам был полезен данный видеоурок, если у вас остались вопросы, задавайте их обязательно в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на дзен и можете подписаться, если не сложно, на инстаграм. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!